Приветствую всех любителей видеоигр. hi фай, Rush. Продолжаем. Так, ну у нас тут все подбит, есть. Так, вспомните, ага. Хорошо. Так, все, поехали. Самоуверенность до добра не доведет. Самое простое решение, обычно самое лучшее. А, это вообще полный бред. Тебя же ищут. Нужен продуманный план. Мой план пробиться к выходу Тебе серьезно? Это самый дурацкий план из всех возможных. Не знаю, я выбрал уже средний уровень сложности Не знаю, как у меня получится в целом Играть, да, как бы Отлично Так, это что? Всем сотрудникам это Рекка. Дело важное, так что пишу капсом Скоро наш отдел навестит Кейл. Я в курсе, что наши ведра с гайками и так изо всех сил готовятся. Но мне надо, чтобы в день запуска проекта Амстронг здесь сияло. Еще в тексте на сканерах Амстронг куча ошибок. Все поправить. Слышите крики? Это толпа ревет от Варсторга, увидев модель Амстронг. А когда мне дадут квартальную премию... Я за вас всех, вас Замолвлюсь начальству словечников. Словечечка, вот так скажу Если не забуду А потом похлопаю себе Потому что, сука, заслужила Без мата здесь никак, потому что тут все и так стало предельно ясно Что она, естественно Оплав Давайте послушаем Это был Кейл, живой, настоящий Ты-то откуда знаешь? Ты ведь сам не живой Он заходил прямо сюда Теперь мы с ним приятели, да? Не Хватит об этом, нам надо лестницу чинить А я могу их? Отстань, не видишь, работа Ага, конечно Все понятно Я думал их размотать, ну так, чисто, знаете, там Получить просто что-нибудь с них Ну попытка, не пытка, ну как бы не ругайтесь То, что я простых роботов подпинать пришел Ну так вот Не, ну в принципе под музыку пить не так сложно не могу сказать, что это прям мое, что я прям готов всегда попадать в бит и все такое, но... Попытка не пытка. Так, и чё? Ага. Так. Ага. Даже тут под музыку, да. Напоминаю для сотрудников, заняток на проекте Амсон. В неделе появится восьмой день. Фуя. Обратите внимание, что в этот день явка на работу обязательно. Прикольно. Так, подождите, я там все собрал вроде? Да, вроде все. Если что-то пропускаю, ну, простите. Я пытался. Давайте совет. Приветствую вас, мой друг. А, ну, привет. Я посмотрел и кое-что понял. С тех пор, как вы обрели новые силы, в вашем ритме движется весь мир. Ага, я вот тоже обратил внимание. Чтобы ощутить ритм, осмотритесь вокруг. Все вокруг реагирует на ритм. Чтобы сориентироваться время во время боя, смотрите на интерфейс. Мир вокруг тебя тоже реагирует на мир Поэтому, если будешь атаковать в бит, лампочки начнут светиться, а объекты передвигаться. Кажется, про такое состояние говорят "быть в ударе". Может и так. Это очень круто. На блок, кстати, русскую эту озвучку послушать. Я куда-то уехал-то. Ну, давай. Я вспомнил еще кое-что. Наверное, это важно. Абсолютно все, в том числе роботы Уэндолт, двигается в едином ритме. Данные показывают на то, что все охранные роботы атакуют ровно в тот же ритм, что и вы. А значит, если вы будете слушаться в ритм, то поймете, когда именно ждать атаки. Кстати, неплохая идея. Слово мы атаковать и уклоняться надо в одном ритме. Пока что в этом ничего нет сложного. Но это я, конечно, понимаю. Ну, блин, ну я всегда забываю, что тут это четвертая атака будет Поэтому ящики надо как-то по-другому ломать Так, это что? Это нельзя взять, понял Стоп, что? О-о-о-о Отлично Я мог это и пропустить Я мог это пропустить Дайте сюда дадут? Нет? Да Но! о, -о, -о Детальки-косарики Полторашечка Ага, да, кстати, если не уклоняться в ритм, то это самое. То реально всего один уклонение есть. Блин, промахнулся. Один уклонение. Конечно, русский у меня прям вообще на высоте. Одно уклонение. О, кажется, вы утомились. Да, вроде не очень. Каждому порой нужно отдохнуть. И выполнить комбо с перерывом. Ударив обычно атаки. Вы ждите один бит и снова выполните обычную такту. Получится новая комбо Вы поймете, когда пора нажать кнопку по хлопку. И это еще не все. Эта комба поднимет воздух и вас, и ваших врагов. Ух ты, круто. Только поупражняться надо. Но на это я и рассчитывал. Порадуйте меня. Ладно. Ну, в принципе, понятно. Прекрасно. Вот напиток за мой счет. Ой, спасибо. Вот и передохнул. Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ну, в принципе, можно даже продолжить потом комбо с этим условием. Не понял? Даже прыгнуть не дали. Я начал не помню, что за фигня. Это Ой-ой! Да. Он бы себе уже позвоночник сломал. А возможно, и руки, если сейчас не встал. Ой, ведь сбоку. Я тут путь сократил. Ага, класс. Сейчас будет махать, да? Ой, как красиво. О, -о, -о ничего себе комплекс. Да это целый город. А чего ты хотят крупнейшей в мире технокомпании. Свою крутизну они выставляют на показ. Но я знаю, что они что-то скрывают. Ага, -а, дот типа детектив, может хоть скажешь, как тебя зовут? Только сейчас спросить додумался, значит, еще подождет. Я чай, если что. Чай? Ну ладно. Ага, я понял. Пойдем сначала дойдем до конца. Я так и думаю. Это звук. Прикольно. Но то, что все под музыку, это, конечно, очень круто. Ой-ой-ой, беги-беги. Подождем, подождем, там наверху что-то есть Ага, не зря подождал Как говорится, ожидания всегда оплачиваются Скажем это так А там что-то внизу есть Или мне кажется? А можно как-то, блин, вниз не дают посмотреть Ой-ой-ой А вот тебе и вниз О, я тут снова путь сократил Не, подожди а ага, уже не дают вернуться сразу Жадина Вот так вот. Опять путь сократил? Неплохо. Не, видом сбоку мне тоже понравился. Если бы еще махач был, был бы, было бы тоже неплохо. Так, стопы надо досмотреться. Все, понятно, ничего нет. Так, есть что? Ну вот, вот, вот. Главное не спешить. В таких играх, к сожалению, вообще спешка очень плохая штука. Так, главное вниз не упасть сейчас. Так, что это такое? Производство аккумуляторов. Заявка на производство от него НИО. Я на устройства номер 31340, модели PGR-0101, за дело разработки. Danza требует запустить его в продажу уже сегодня, хотя концепцию он придумал только вчера. Название товара – расширенный набор питания для устройств Armstrong. Эти аккумуляторы настроены так, чтобы ломаться через полгода после продажи. То есть ровно через минуту после истечения гарантийного срока. И Danza придумал специальное зарядное устройство, чтобы ускорить процесс. Не понимаю, чего он вообще добивается? Я ничего не говорил. Но на самом деле эта штука просто повышает напряжение. Так что срок службы аккумулятора сокращается. Кстати, по механизму действия это что-то типа громоотвода. Данзен решил, что защитное покрытие не нужно, потому что без него круче смотрится. Так что вы там хоть резиновые перчатки наденьте? Пиздец. Ну, извиняюсь, да, как бы, но тут вот без этого вот прям вот, вот реально никак. Почему? Потому что... Если, он, если это, по сути бы, вскрылось бы, хоть как-нибудь, даже если это самая, самая, не это самая, лучшая компания в мире, хоть во всей, ну, в мире, да, на всей планете, то это не спасет ее от судебных разбирателей в будущем. Теперь, кстати, можно падать, судя по всему, я понял. Процесс создания батареи запущен. Вы старайтесь не задеть красные лазеры хорошо. Ага, я понял. Понятно. Здесь что, можно уклониться, я понял. Ух ты, блять! Нельзя уклониться. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Неплохо. Неплохо. Я тут еще типа выживи, да? Ну ладно, тут не. Тут не так сложно сейчас. Ух ты! А это что? Это лучше не трогать. Не-не-не, ща-ща-ща. Лучше не трогать. Сейчас мы путь сократим неплохо. Смотри, живой. Уже неплохо. Да я не просто живой, а как будто подзарядился. Восьмерка показывает, что в твоей руке скрыт огромный запас энергии. Может пустишь его вход, Чтобы проводить особые атаки, нужно копить энергию эхо. Когда накопишь достаточно энергии, шкала эхо начнет светиться. Тогда ты сможешь использовать особую атаку. Чтобы ее использовать против накопленной энергии, нажмите два соска одновременно. Чтобы заполнить шкалу эхо, вы там собирая батарейки. Лишь бы не рвануло. А какую я еще должен был дважды это нажать? Я просто не очень понял. Собирая батарейки ты заполняешь шкалу эхо. Шкала эхо обновляется после каждого боя. Используй накопление энергии, пока она не пропала. Ух ты, бля. Ой. Я по привычке начал ее Так, хорошо, значит, ее еще и используют Беда То есть мне надо еще дважды, да, получается, нажать на эту кнопку. Так, а мое здоровье... А, меня понизили немножко Из-за того, что меня током ударило Так, поехали Кажется, вы научились совершать особые атаки. Да, буквально только что. Не забывайте, я все вас знаю. Да. Ой, эти особые удары в бит выбивают из ваших врагов батарейки, которая заряжает шкала реверберации. Когда ты заполняешь удар в бит, из врагов выпадают батарейки. попадают точно в ритм, чтобы заполнить шкалу Эх. Заряжайся любыми способами. Однако после боя вся энергия исчезает. Так что тратяка на особые атаки, чтобы не потерять ее зря. Видимо, держать только мощный заряд вам не по силу. Используйте его пока можете. Когда сейчас не потрачу энергию, то все. Кто будете жить с вечным чувством горечи из упущенных возможностей. Не совсем, ну, в общем-то, близко. Да, я понял, каждый раз тратите энергию эхо, как только она накопится. Ха, хорошо. Сейчас будет и тренировка по этому поводу. Мы его нашли! Река хочет его устранить. Этим и займемся. Бой. Ух ты. Ну-ка, поехали. Отлично. Отлично Вот тебе и энергия Для того, что точно отбить. А сейчас не попал Батарея к мне не сцепанула, конечно Отлично А куда ты там целишься? Отлично так, где моя энергия Отлично И лови О, точно, Вот просто на Y нажать Ай, промахнулся Ай-яй-яй, опять промахнулся ай ай, ай. О, вот это сейчас красиво было Так, энергия есть? Чё, все что ли? С, С и Б точно в ритм церчик 56%. Неплохо. Да не, ладно, нормально идем. Хоть я и не попадаю иногда в ритм, я те же самые уклонения выполняю не в ритм. То есть, в принципе, можно бегать, собирать энергию эхо до боя, да, скажем так. Мне кажется, я там что-то упустил. Нет. А потом ее тратить. Если я, я могу три прыжка совершить, если я буду точно в битву. Наверное, вряд ли. Ага. Поехали. Едем, клайм? Едем. Опа-опа, -оп -оп, что здесь у Открывайся. Ч, ну просто быстро долбить? Это я могу. Отлично. Так. О, это повышение жизни, да? Фрагмент баллона здоровья. В рекламе говорили, что эти баллы не ломаются. Похоже, врали. Из пяти что-то там фрагментов, короче, может получить одно большое здоровье. Мы уже об этом читали. Но это легко. Это легко. Так, а поскольку, наверное, по полчаса, наверное, буду ролики записывать. В принципе, неплохо. Че, поехали? Ух ты. Неплохо. А что тут даже уклонения мне не нужно? Ой-ой-ой, а там есть что-нибудь? Нет, там ничего нет Так, теперь, ми... нет, мне не сюда Или туда Так. нет, мне сюда точно Мне надо зайти сюда Ага, а там есть что-нибудь такое, было? Было, представляете, было А я пропустил Надо вернуть Давай, открывайся И, оп Оп Ха Опа, очки, что это? Фрагменты драй, фрагменты электричества Из четырех фрагментов можно собрать одно целое Ну и хорошо, что я вернулся А вот сейчас будет чуть-чуть посложнее Она в другую сторону двигает И оп Так, а нам получается в эту сторону Ой-ой-ой Оп. Ооо, как хорошо уклонился -то. Прям сейчас, прям сейчас хорошо ну, тут я не очень сильно вижу ритм бить. Так. Сейчас надо как раз ее видеть. Блин, света нет. Похоже, генератор накрылся. Починить сможешь? Инструмент там есть? Зачем? Здесь идея получше. Сейчас я с собой его заряжу, да? Отвечаю. А! -а, -а, -а, -а, -а. Надо точно в ритм еще и попадать. Хочу сконцентрироваться, если честно. Ритм, ключ ко всему. Для этого мы уже поняли. Ждем. Подождем, подождем. Мы сильно прям никуда не спешим. Так, ладно, мы этих слушать не будем? Или будем? Нет, не будем. Да я не хочу. Да, это на скорость что-то? А, ты зараза. Ладно, нормально все. Отлично, а теперь сюда заскочить. Отлично. Ага, сюда нам нечего, нам чистую хпшку А вот эти контейнеры, могу сломать? Нет, не смогу, жаль, только деревянные. Лежи. Сейчас как она... Пропадет. Напоминаю, заявление на больничную подается за полгода до желаемой даты. Примечания, сотрудников роботы больничные не положены. Полгода, да вы что, с ума сошли, что ли? Это что за условия труда, блядь? Как можно, блядь, взять больничный за полгода? Скажите мне, пожалуйста. Блядь, нереально. о сейчас махнемся. мини -босс. Да я же нажмал уклонение, нажмал. ой ой ой ой Отлично, я молодец Отлично Батареечки мои Лови удар Отлично, куда ты улетел? -то. Нифига себе, я его разрубил, он просто улетел о, очки с ритмом Б тоже неплохо. Время Стоит то есть очень быстро, все хорошо. Сильные враги обладают особой шкалой устойчивости и не будут реагировать на атаки, пока ты не пробьешь ее. Только опустошившись шкалу устойчивости, ты сможешь отбросить врага или поднять его в воздух, чтобы выполнить комбо. Чтобы сломить врага, нужно атаковать его постоянно. Если надолго надо оставить его в покое, шкала устойчивости восстановится. Чтобы быстрее побить врага, сосредоточьтесь на нем. То есть нам сейчас по ходу скором да, как бы времени мы будем сражаться с врагами еще... Помимо таких огромных, будут и маленькие. Ру, -ру, -ру, ру займись делом. Здравствуйте, мистер Рокфор. Кажется, вы ошиблись адресом. Входящее письмо ниже. Кейл, я так больше не могу. Читай. История письма Рокфор Река. Рокфор. Рокфор. Я жду отчета. Мы точно управимся к концу четвертого квартала. Река. Я же сказал, все будет. Не повышай на меня шрифт. У меня капслог сломан. Я всегда выкладываюсь на все сто. И в работе, и в письмах. Мне все равно, куда ты там выкладываешься. Если устройства не будут готовы, мы провалим планы четвертый квартал. Ну так скажи, Данзна, чтобы не переделывал чертежи по 30 раз за день. Рисовать чертежи — это его работа, а твоя работа — воплощать их в жизнь. Да я конвейер Амстронг за 17 часов запустил. Так что, принц оставьте при себе, пока ты там бумажки перекладываешь. Я тут заклепки в металл вбиваю. Это не так работает. Надеюсь, что результат твоей работы будет соответствовать громким заявлениям. Вот так вот. И все чуть-чуть под сюжет. Блин, ну, сделано реально красиво. Это он поет интерес иногда такой, знаете, я, прям совсем, когда я молчу, он такой надо спеть. Лет так просто под песню сделать? А еще, кстати, у меня решишь стримеров слишком поэтому песне могут отличаться от тех, которые вы можете услышать у тех же самых стримеров. Ну а вдруг они там могут, а я не могу. А! Зараза, забыл про второй прыжок. Да, блин Ой, меня закрыло автоматически, отлично Ой, давайте почитаем Почему игра такая сложная? Я отдохнуть хочу, а тут надо в ритм попадать Сейчас еще разок сыграю и заработаю Да не, игра не то чтобы прям сложная Но есть моменты, которые не хотелось бы, да, там, профукивать только из-за того, что Так, что, в ритм будем бить? А, вот, я понял Сочетая мощные атаки с обычными ты откроешь новые комбо, удары в бит Самое время попрактиковаться О чем, блядь? Не, ну я и так, конечно, молодец Но все равно Кстати, аптечки мало дают Мне до меня только сейчас дошло Так, обучение комбо 1, поехали Сочетая мощные обычные атаки, попасть в ритм будет чуть сложнее, но ты справишься. Ну поехали. Ух ты, блядь. Отлично. Так, что надо? Всегда бы так. Не, ну когда ты смотришь, блядь, на экран, это намного проще. А когда ты так в ритм бьешь, это не так просто, блядь. А вот еще одно кому. Посмотрим, справишься ли. Так, x, y. Y. Ага. Uh -huh. X-Y. Y. И. Y. Ого, да ты крут! XY. Y, грубо говоря. То so, есть. XY. Y. Да, все правильно, я понял. Ух ты! А мне нравится, а если так вот? Тоже неплохо, но.. X, Y, пробел, Y мне нравится больше в плане визуал. Дайте еще разочек. Спиц прям, может писать меню паузу, да, спасибо. Не-не-не, подожди. X, Y. Не-не, там, по-моему, надо. А, нет, я все правильно, значит, сделал. X, Y, Y. Да, все правильно сделал, значит. Х, пробел, Y, пробел, Y. Вот этот надо комбо прям запомнить для себя. Х, пробел, Y, пробел, Y. запоминать вместе со мной. Х, пробел, Y, пробел, Y. Запомнили? Я тоже запомню. Если не запомнил, то я запомню. Ну хотя бы за нас дай кто-то должен что-то запомнить. Еще немного. Сейчас что-нибудь обвалится отвечаем. Сейчас что-то произойдет. А, не прыгайте. а я одну батарейку пропустил. Отлично. Так, Х, Y. Y. Да вообще офигенная комбо-атака. Ну-ка, теперь вот так. Да вообще красота. X. Y. Оп, уклонение. Да вообще офигенно. Ну, это, конечно, не комбо было, но неплохо. Ай, пропустил, конечно, ну ладно, дважды пропустил Так Понятно Отлично Бэшка все равно, все равно бэшка, ладно Зацени-ка Давай, давай, давай, давай, давай, делаем, делаем, делаем. Оп, отлично. Отлично. Да вообще, изи. Вставать. Давай, давай, давай, подъем. СЦБ. Точно, Грита, ну, естественно, Сэшечка. Да и ладно, не страшно. Главное, за тупачком все отлично. И по времени. Неплохо. Жизни вообще минимум, я столько нагрёб А вот и выход, я же говорил, все просто Это ловушка, придурок, тебя там уже ждут Ну и ждут, ждут, я с ними разберусь Да, с таким количеством жизни тебя только пом посуду помоешь Ну, это я так, если честно О, дверь за мной закрывается, как А, хоть аптечка есть Ну, хоть что-то Надеюсь, хоть прокачка-то будет А, нет, стоп, у меня жизнь полная, это это. Батарейка села. Но батарейка это нормально. А я почему-то подумал про жизнь. Так, надо почитать. Тут процентов что-то почитать нужно. Я же говорю. Размышления робота оскар 4 p Такое ощущение, что у нас роботах серии Оскопи все забыли. Когда отдел тестирования был на нас, мы не просто следили за качеством, но исправляли то, что можно исправить. Вмятина корпусе. Просто замените корпус. Лампочка перегорела. Ставьте другую. А теперь всем заправляет 1МЛ. И он вечно бросается в крайность, Может забраковать устройство за крошечный царапиной. Да так, что остается только дымящийся кратер. Задача тестировщиков тестировать. Но зачем им гранатометы? Эх, кто ли было дело раньше? Нифига себе, серьезно. А тут ничего почитать нельзя. Понял. Блин, я full хп, конечно, но я все равно жадную, все заберу. О, тут я не зря запрыгну. А есть еще чуги наверху. Вижу. Вижу там еще наверху. Сейчас пойдем туда. Ща-ща. Я забываю, что у меня есть еще и второй прыжок. Опа. А я все видел. А еще и с другой стороны есть. то что что такое-то. О, это мне точно надо. А, только один раз можно, даже если в ритме. Понял. Понял не дурак, дурак бы не понял. Думали, я не увижу. Отлично. Фрагмент датчика жизни уже второй. Блин, приходится под салон топать ножка если честно пить захотел нет ничего это, Возможно, последний файт кстати надеюсь босс но это было бы это было бы вообще отличное завершение видишь я же говорил все нормально расслабься уже О, я же говорю Встречайте! Директор по производству Рэка! Ну, босс! О нет! Hey Эй, вот ты где, пацан! Мешаешь моим сотрудникам, не даешь работать, портишь нам статистику. Нам тут дефекты не нужны! Рекка. Меня охранники убить пытались. Мелкий шрифт читать надо, в договоре сказано, дефекты подлежат изъятию. А, то есть уничтожение. Я формулировки не выбираю. Этим рекламщики занимаются. Ни хрена не урут. Король! Хорошо, что ты оказался настолько тупым, что пришел сюда сам. Не придется морать руки. Говорил. Все участники проекта Ансинг проходят проверку на дефекты А наш отдел тестировки Лучше из лучших Сейчас, кажется, сама А, нет, будет босс Так, куда едем? О, сердечко-то прям в шоке Не ну, еще геймпад вибрирует сильно Куда, блять? Хорошо, что сохранение было недалеко. Оказывается, там еще какие-то ящики забыл. Самому. Ну, в общем, босс. А -а -а. <реклама> Люблю дефекты. Сурия вот класс. Утреоний Хорошо хрустят. Вот, блин. Чириллэй. Уровень контроля миллион. Шокима! Так, понятно, сейчас будем сражаться. Я против э Мэлэ-1. -а Красивый Ну давай потанцуем! Ух ты, блядь! Неожиданно! Понятно. Попал? Попал, хватит А, я упал Промахнулся, че Опять промахнулся Давай, давай Успел, успел, и было хорошо ну, кстати, почему-то жизни уходит по-другому Ага Понятно Я не могу в линдом сейчас попасть Не знаю, мне прям что-то отвлекает Честно, не пойму что, но меня что-то отвлекает Я прям не могу Фух, наконец-то пущу вход Ну поехали, поехали, бля. Попробуй увернись Не знаю, что-то у меня прям вообще не идет, в ритм. Да я же увернулся, лайк. Да, блядь. Сука. Отлично. И супер-атака еще и готова. И... Да ты, блядь, то хотел увернуться, представляете? только думал увернуть. ай яй яй яй яй яй яй яй яй Больно, больно, яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй так. яй яй так так Нормально, нормально. Отлично. Отлично, еще один, еще один режим. Ну пока сойдет, ладно. Я, конечно, не хорош, но сойдет. Ты меня разозлил. электро акролути будут еще сверху. О, Сириус мод. И я такой на полку из полухп. Ага, теперь он еще и током бьет. Давай вот так сделаем. Тихо. Тихо. Тихо. Отлично. Отлично. Я так сумею, блядь. Смотри. Видишь? И также четко умею. Смотри, еще вот так вот могу. Еще и упасть, блядь, в конце. Зашибись вообще. Да похуй, что она меня мол не бьет. Да, блять, почему? Почему ты вниз падаешь, тварь? Ладно, давайте, ладно, уже комбо атакой добьем его. Пизда. Нет, живой. Давайте я уже по голове, пусть тобой. Да еще и кто кого бьет Отлично Ну, я, конечно, не суперский Но более-менее в ритм попадаю Интересно, есть ли что-то ниже цера? еще он подпрыгнул Это прям реально году Вот, надо кнопки нажимать круто играешь, но всякой песне приходит конец. Надо нажимать что-нибудь. А гитарка красивая была. Я, значит на него, да, нет. Ох Куда? Где? А, прям передо мной Повезло Повезло, прям вообще конкретно Я бы сваливал Если она сейчас отпустится, то с концами Self-destruction Судя по всему, сейчас самоуничтожение, да Ну, в принципе, ац Сочка это очень даже неплохо итоги боя, а. Считаю, что я молодец. Буду, буду выкачивать очками, короче, и временем. Блядь, да оценка в целом вообще прекрасно. Час, я эту главу. Да ладно, в принципе, можно по одной главе за серию записывать, в принципе. Или бы все-таки делить вот так вот на две. Надо будет об этом задуматься. Час считай. Дней без дефектов, кстати, теперь ноль, потому что я вышел. <свист> У -у, ты видела? <свист> да, да, молкни уже, иди <свист> за мной. Нам срочно надо отсюда выбираться? До сих пор своими, кстати, не говорит. Не <свист> <свист> Вздумай мне ныть. <свист> ладно, <свист> ладно. Испугался? Не? Я? не. Но тут реально <соединяющие> темно. Здесь ведь пауки не водятся. Но... Ну или там робопауки. Да что угодно. <соединяющие> лишь бы не робопауки. <соединяющие> Это выход? Сюда, сюда. Да ладно, для кошки даже проход есть. Нифига себе. Робокошка, ты где? А -а -а! Ловушку поймал. А она же нас сейчас и это самая смотрит стопудняк. Это и есть рыбакошка. Ствол то убери, дурочка. Я тебе и так не. Ловушка, серьезно? Мы что, в мультфильме? Так вот где у тебя самое интересное. Меня зовут Мята Этот голос Ты что, кошка? 808, это мои глаза и уши Я смотрю, вы с ней уже успели подружиться Не-не-не-не, она твоя, забирай Ай-яй-яй Подъем, раздолбай У нас куча дел А восьмерка, то есть ты сказала, что поможешь выбраться? Помогу, но сперва ты к поможешь узнать о Спектре. В раз о таком слышу. Неудивительно, век. это корпоративная тайна. Э, Прям то... так? Да, мы то... с командой то... хотим то... их разоблачить. Нас э, мало, но... Мало? Это сколько? Ты твоя кошка? Э, так, это не, не мой уровень. Так, так, Тоже так, мне звезда. Так, ты хоть на гитаре ты играть так, умеешь? Так, я, ну... Ясно. Трепло. Эээ. Короче, комплекс состоит из запутанных коридоров, лифтов, тупиков. Плюс везде полно охраны. Без меня тебе не выбраться. Вообще-то я сам справлялся э, довольно паршиво. Слушай, если поможешь, я вытащу тебя с острова Вендела. Ну, вариантов-то нет. Точно. Первый э, в перерывах между заданиями можно отдохнуть в убежище. Болтай с друзьями, отдыхай, просто наслаждайся жизнью. По мере прохождения в будут появляться разные интересные вещи, так что не забывай осматриваться. В убежище можно побеседовать с друзьями или взаимодействовать с предметами. Акан-ТС сядь на диван, чтобы продолжить прохождение сюжета. В дальнем углу убежища ты найдешь доску почета Там можно брать задание, за которое ты будешь получать отличные награды. Это твое убежище? Вижу, у вас и правда мало. Теперь еще и ты есть. Диван в твоем распоряжении. Вообще роскошно. Кстати, если будешь приносить запчасти, я тебе лучше подгоню. Прежде чем идти, то, давай поговорим. Давайте вот это вот, вот в следующей серии. А сегодня закончим. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора, подписывайтесь на телеграм, ссылочка в описании. Всем спасибо, всем пока-пока.